Всем привет! С вами Эдуард Гринько, команда Форсаж. Многие начинающие сетевики считают, что самое важное в этом бизнесе это поймать большого кита, то есть поймать другого сетевика с большой командой и, соответственно, тем самым самому выскочить в квалификации и заработать больше денег. На самом деле, это не совсем правильная стратегия, потому что самая важная стратегия это не поймать этого кита, потому что вы его поймаете только тогда когда вы будете на уровень выше этого кита большого. То есть для того, чтобы его поймать, нужно иметь какой-то большой колоссальный опыт. Самая лучшая, так сказать, стратегия – это образование. Это когда вы учите ваших дистрибьюторов, когда вы из них путем обучения создаете вот этих больших, больших китов. Вы их создаете, вы их Формируете, вы их воспитываете. Если вы поймали большого кита, кто-то когда-то его воспитывал, кто-то когда-то его а, работал над его формированием. Поэтому самая лучшая, самая выгодная стратегия для вас будет не бегать за большим китом, а обучаться становиться лучше, становиться опытнее, становиться профессионалом этого бизнеса. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, если это вам видео понравилось. И до встречи в следующих видеороликах. Пока-пока.